Ну все, мы закончили. Как вы себя чувствуете? Все хорошо. Ну, замечательно. Инъекции самый действенный способ доставки лекарства в очаг поражения. Они обеспечивают высокую концентрацию активного вещества и повышают эффективность лечения. Уколы делают в несколько этапов. Первые три месяца раз в четыре недели. Потом наступает фаза стабилизации. В это время нужно проверять остроту зрения каждые 30 дней. Процедура замедляет течение болезни. Центральное зрение частично восстанавливается у 25-40% пациентов и стабилизируется у 95%. Еще один вариант лечения влажной маковой дистрофии – фотодинамическая терапия. Ее применяют, когда мембрана разрастается под сетчаткой и она отекает. Мы сегодня с вами делаем фотодинамическую терапию. Сейчас наша задача ⁇ облучить зону мембраны специальным лазером. При этом мощности лазера у нас очень маленькие. Они не повреждают сетчатку, они не повреждают структуры глаза. Они избирательно действуют на сосуды, которые выросли в мембранке, за счет того, что активизирует фотосенсибилизатор. Фотосенсибилизатор, вещество, увеличивающее чувствительность тканей к воздействию света, вводит в вину пациента за 20 минут до начала процедуры. Таким образом, достигается его максимальная концентрация. Смотреть прямо, глазом не шевелить. Работа у нас на 58 секунд. Фотосенсибилизатор поглощает излучение, и внутри тех сосудов, которые нужно уничтожить, создаются тромбы, которые мешают их питанию, и патологическая мембрана разрушается. Мы с вами закончили, линзочку я аккуратно снимаю, голову можно убирать. Фотосенсибилизатор накапливается не только в той зоне, где проводилась процедура, но и во всем организме. И так как кожа становится значительно более восприимчива к свету, в течение двух суток необходимо защищаться от воздействия прямых солнечных лучей. Вплоть до перчаток на руках. Если не следовать этой рекомендации, велика вероятность получить серьезные ожоги. Что касается самой процедуры, для устойчивого эффекта нужны три сеанса фотодинамической терапии. Интервал между процедурами – 2-3 месяца. Но если влажная макуладистрофия? привела к отслоению или разрыву сетчатки, то инъекции помочь не смогут. Кроме устранения причин, необходимо разобраться и с последствиями заболевания. Здесь без хирургического вмешательства не обойтись. Называется такая операция витрактомия Мы подробно рассказывали о ней в выпуске про отслоение сетчатки. Если кратко, это полное удаление стекловидного тела, восстановление целостности сетчатки с помощью лазера и припаивание ее к сосудистой оболочке. Основное отличие в ситуации с макулодистрофией состоит в том, что здесь задача хирурга – удалить часть сосудистой ткани, которая разрослась и мешает нормальной работе макулы, а также ликвидировать рубцевание. Мы с вами выполнили петректомию, удалили стекловидное тело и добрались до сетчатки. Саму сетчатку мы стараемся не повреждать. Фоторецепторы должны остаться сохранными. Мы добираемся до слоя под сетчаткой, делая вот небольшое отверстие, через которое тонким пинцетом мы удаляем субретинальную мембрану. Это отверстие мы потом пришиваем с помощью лазера и наполняем полость стекловидного тела газом или силиконовым маслом. Кстати, в случае приклеивания стекловидного тела к фоторецепторам тоже делают витроктомию. Правда, в этой ситуации стекловидное тело удаляют только на месте склеивания с фоторецепторами. Важно понимать, что при запущенной влажной форме макулодистрофии полностью восстановить зрение не удастся даже после операции. Но сделать его чуть лучше и остановить прогрессирование заболевания вполне возможно. Так как главная причина отмирания центральной части сетчатки это нарушение ее кровоснабжения, очень важно задуматься о профилактике заболевания и позаботиться о здоровье сердца и сосудов. Курение и избыточный вес. Первое, с чем придется бороться. Плохие сосуды, плохой кровоток, недостаток питательных веществ. И следующий этап макулодистрофия сетчатки. Так что именно здоровый образ жизни ваш главный помощник в борьбе с этим заболеванием. Макулодистрофия – болезнь опасная, но теперь вы все про нее знаете и можете не только вовремя заметить врага, но и эффективно с ним бороться. Чтобы не оказаться в королевстве кривых зеркал. С вами была Татьяна Шилова. Увидимся!